Святые руки передать Вознестись к Божьим высотам Приняв всем сердцем благодать Любовь, любовь, любовь Пришла любовь, любовь, любовь, любовь. Земная жизнь, дорог сплетен Шла любовь, аблия, спеши аблия, любить, любить, благоухать, вот наше назначение, пусть жаждут все сердца света и добра. Любить, благоухать, вот наше. Любить вот наше назначение. Пусть жаждут все сердца света и добра. Любить вот наше назначение. Пусть станет мир хоть на мгновение сегодня. Лучше, чем вчера, любовь, что пришла любовь, любовь пришла. Любовь, любовь, любовь, пришла